Сегодня говорим про о, инвестиции в гостиничные номера. В Москве появился новый формат жилья, ну условно новый, многие уже делают это давно. В сегодняшнем видео мы поговорим об инвестировании в гостиничные номера. Если тема инвестиций в недвижимость актуальна, смотрите это видео до конца, потому что сегодня я покажу еще один формат жилья, мы посетим и посмотрим конкретное предложение, это не будет скрытой камеры, это будет конкретное общение с застройщиком, мы сравним то, что он говорит э, в рекламе и посмотрим, как это выглядит. Мне на самом деле было самому интересно, а как же это все будет выглядеть, какие цифры, какая математика и в исходных данных следующее. То есть компания выкупает бывшую гостиницу, выделяет свидетельство или не выделяет, здесь уже надо точно уточнять и в конце я дам список. Конкретных вопросов, которые нужно задавать, если вы решите инвестировать э, в этот формат жилья. Но самое первое, всегда смотрите на доходность. Мне прислали инфу по конкретно объекту, который я раньше смотрел. Э, и этот объект стоил 1 миллион 782 тысячи. Вот он появляется на экране, 18 квадратных метров. И ребята гарантируют 3 тысячи рублей в сутки от сдачи. При этом, если вы будете заниматься самостоятельно, 3000 рублей в сутки эти номера сдаются. Что из этого правда, что из этого неправда? Давайте разбираться. Ну, во-первых, за 30 тысяч рублей у вас в длительную аренду с удовольствием компания, которая управляет этой гостиницей, будет снимать. И это действительно правда. Если вы будете сдавать в этой локации самостоятельно, то, скорее всего, у вас такие цифры и получатся. 3000 рублей в сутки, 26 суток будет загрузка, в принципе, будет все работать. Единственный нюанс, который я заметил, то, что все-таки 18 квадратных апартаментов ценой 99 тысяч рублей за квадратный метр просто нету. Смотрите видео, в котором я показываю, как это выглядит и в конце я расскажу, какие вопросы нужно задавать застройщику перед тем, как вы примете решение инвестировать или не инвестировать. Мы находимся в восходе, получается метро Владыкина, также минуты 3, до, наверное, у вас тут три да, да, метро. Да. Соответственно, это двушка мы за 4 400, да, смотрим, да, примерно? Да. Самое... Ограничение пожарной безопасности. А, нельзя времени. снимать пожарную сигнализацию, кухня по согласованию с управляющей компанией. Потолок 220, да, примерно? Потолок 220, 2.50. Да? 250. А, 250. А, ага. Ну, 50. да, извините. То есть 8, 30, чего-то так? Uh -huh. Вот эту стену, то есть я вот это ничего не, меня, не менять не имею права, uh -huh. правда? Sheesh. Она несущая, но если вам вдруг согласует это все управляющая компания, это вы должны все, uh -huh. все перепланировки uh -huh. uh, делаются с uh, согласованием управляющей компании. Uh -huh. Uh -huh. Ну, если кроме, конечно, опоек, опоек... Uh -huh. Я просто спрашиваю, почему yeah. здесь есть, есть планировать. Планировать из одного, как бы, таким образом, у вас санузел только один в любом случае uh -huh. остается, да? А, а вот мебель она как мебель входит в стоимость, кроме бытовой техники и постельного белья. Mm -hmm. Это то есть телевизор, холодильники, постельное Вы Можете запевизор. управлять, да? Ставить я могу. вы можете оставить передать гостинице по договору аренды. Стоит это тридцать тысяч рублей. Гарантированный платеж в месяц. Тридцать тысяч рублей в месяц четыре за этот номер. Да, идет? Mm -hmm. Ну то есть ну, да, я купил. Да, да. Это я получается трижды, это получается 360 тысяч в год. 360 тысяч в год, это где-то 8% процентов годовых. А, пожалуйста, сами считайте, сколько это процентов годовых. Спасибо. У меня вопросов нет, 38. 38. 38. С даже. Тушетированный платёж. 30 тысяч рублей. Ипотека, конечно. Обслуживание 150 рублей, метр квадратный. Ипотека Сбербанк. Плюс свет, вода по да. Но это не если вы самостоятельно используете. Плюс свет, вода все гостиничные нормы действуют хостел нельзя гостиницу для собак нельзя короче капсулу да. да. сколько, сколько 3 киловатта да здесь наверное 2 номера. 3 до 5. 3, в принципе, одного номера 5. достаточно а второй давай говорим так. ну там комфорт там есть только, собственно говоря кондиционеры М -м. и санузел совмещенный если нужно один номер, один две все то же самое, только когда угу. все есть на номерах на, на но а, ту сторону. Благодарю за просмотр. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. А я пока расскажу о том, какие минусы я вижу в этом формате. Первое, самая проблема основная, то что это все-таки одна стратегия. То есть, если вы покупаете такой объект. Там есть одна управляющая компания, которая, ну, у которой есть определенные условия. То есть вы покупаете не изолированную квартиру, в которой вы вроде что-то делаете, а вы покупаете помещение, с которым вам необходимо, ну допустим, поставить кухню, перенести стенку. Это действующая гостиница. Вы должны понимать, то, что у вас не придут туда э, работники из Средней Азии и не начнут там делать ремонт, потому что там живут люди. И в принципе, какой-то капитальной, серьезной переделки вам могут просто э, не разрешить. Привет, это Эйвер Кулов, и ты мои видео смотришь часто на YouTube, у меня есть свой инстаграм. Если ты еще не подписан, рекомендую это сделать. И если ты недавно узнал о территории инвестирования, то рекомендую тебе сходить на наш бесплатный 4-дневный марафон, на котором, ну, во-первых, ты создашь пассивный доход. Это первая задача, которую она решает. Во-вторых, узнаешь около десятка арендных стратегий, которые позволяют получать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 Прям сейчас ставь видео на паузу, в описании есть ссылка, можно перейти, подписаться и потом продолжать просмотр. Успех. Поэтому всегда перед покупкой уточняйте, что можно там делать, что нельзя. Можно ли на словах, либо есть люди, которые уже это купили и уже это сделали. Просите пообщаться с ними, узнайте, насколько они довольны, потому что на самом деле выкупить, купи такой номер несложный, вопрос можно ли его быстро продать, например, можно ли его продать в ипотеку, здесь надо смотреть, подходит ли это под вторичное жилье и опять же задавайте продавцу вопросы, были ли ребята, которые смогли приобрести это в ипотеку или не смогли. Это тоже надо спрашивать, может быть застройщик, ну не застройщик, продавец не готов в принципе рассматривать ипотечные сделки и вот здесь. Это первый фактор, который, на который нужно обратить внимание. Почему? Что конкретно с этим объектом не так? Почему он не готов идти на вторичку? Либо это продается у него так, что ему в принципе смысла нет этим заниматься, но скорее всего могут быть какие-то проблемы с документами. Смотрите на коммуникации, что с ними, сколько киловатт и так далее. Третий важный момент, если вы планируете приобрести, что вы там будете идет? Будет ли там кухня или нельзя ее там сделать, потому что вот в конкретном примере которую мы обсуждали, мне показалось, что, скорее всего, кухню там поставить не разрешат. Также, скорее всего, у нас не получится сделать две мокрые точки, хотя, ребята, там две комнаты, это классные апартаменты, и по-хорошему нужно было бы сделать два, две полноценные студии, но... Скорее всего, нам бы это никто делать не разрешил, хотя это было бы интересно, Поэтому мы, когда мы выбираем объекты, мы всегда смотрим на то, какие стратегии там будут работать. Конкретно в случае покупки гостиничных номеров, скорее всего, будет работать именно стратегия, когда вы купите за наличные деньги и будете сдавать эти номера той же управляющей компании, получать небольшой, на 100% пассивный доход и для многих, это стратегия. Купил один гостиничный номер, второй, третий в разных локациях и, в принципе, эта тема будет работать. При предыдущих видео я рассказывал об инвестициях в мини-апартаменты двухуровневые, потому что этот формат, в отличие от гостиничных номера, номеров, на мой взгляд, более интересно. Во-вторых, есть второй уровень, где есть дополнительное спальное место. Это полноценный ремонт. Это может быть лофт, либо венецианский стиль, какой хотите, вы можете делать там ремонт, и все будут делать именно это. В-третьих, вы можете это быстро продать. То есть это очень ликвидная история, потому что в таких квартирах можно жить, можно сдавать в долгую, можно сдавать в посудкой. И это нормально. Потому что там есть формат, так и для долгой жизни. То есть там может быть духовка, там может быть духовка, там может быть духовка. Да? Поэтому, ребят, пишите в комментариях, что вы думаете про инвестиции в гостиничные номера, были ли у вас удачные примеры. Если есть, пожалуйста, напишите мне в Instagram, с удовольствием пообщаюсь с вами и поделитесь информацией, возможно, найдем какие-то общие точки соприкосновения. Также, если вам интересна информация по тому, куда мы инвестируем с командой, если у вас есть личный капитал и вы хотите присоединиться к нашим проектам, также напишите мне в Инсту, расскажу, как можно совместно посотрудничать. Все, на этом все, палец вверх.